Привет любители трейдинга, желающие зарабатывать своим умом, это канал самообучения трейдингу, разберем очередной торговый день, вышли объемы, цена лежит на них, открываем сделку в лонг, ставим микростоп и нас выбивает, это второй неудачный вход, ситуация не меняется, заходим еще раз, Первая цель в районе 74-100. Выходим до цели через равное расстояние. После первого закрытия контракта развиваем стоп-лосс. И сейчас я вас рассмешу. Закрываюсь каждые 15 пунктов на 5 контрактов это 3 пункта. Чтобы и себе немного оставить, развиваю стоп-лосс на 2 пункта. Да это смешно, но в этом вся суть, необходимо соблюдать свою стратегию. До первой цели 74 100 внутри получившейся сетки перезахожу столько раз, сколько даст рынок. Если вам интересна такая система, оцените ее, ставьте лайк, потому что я буду улучшать ее дальше. По достижению первой цели масштабируем сделку, то есть всю получившуюся сетку перемещаем на одну ступень вниз, тем самым развиваем стоп-лосс. На старшем таймфрейме выбираем вторую цель, то есть развиваем профит. Вторая цель в районе 74-270. Перезашли четырьмя контрактами, выходим до цели через равное расстояние. Если на первом этапе это было 15 пунктов, то сейчас 65. Продолжаем следовать своей системе, только уже в большем масштабе.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 Закрытие сделки по стопу, результат есть. Будем ждать очередную ситуацию, в которой, надеюсь, получится развить сделку до недосягаемого стопа. Чтобы не пропустить такую сделку, подписывайтесь, ставьте колокольчик.